Тайники пыли прибитых дорог, грави наивных, открытых сердец, Тысячи лиц и стоптанных ног Там, где начал, а может конец. В поисках света заблудшие дни, След на плечах от петель рюкзака, Стоптаны фразы на тертой ступни, Крайний рывок для штрафного броска. Спросишь меня, что таит горизонт, Если дойду, даму условный сигнал новых надежд, и потрепанный зонт в путь не забудь взять с собой арсенал. Встретимся там, я оставлю следы. Линии, рвущиеся сквозь магистраль. Сотни дорог вверх и вниз с высоты. Странник снова ведут молча вдаль.